Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим летний салат из огурцов с ананасом. Это из малазийской кухни. Для этого нам понадобится огурец, красный лук, ананас и для заправки сок лайма, сахар и соль. Режем мелко лук, засыпаем его. Далее огурцы, нарезанные кубиками и ананас и все это заливаем нашей заливочкой в которой соль сахар и лаймовый сок можно кушать приятного аппетита вот такой вот у нас получился замечательный салат